Всем привет, ребят! У микрофона Антон Ларин. Я знаю, вы любите тачки, а еще больше любите, когда тачки дрифтят. Да, сегодня у нас огромная подборка дрифт-тачек на пульте управления. От многих моделей вы правда будете в шоке. Ну что ж, не буду затягивать с началом. Напомню лишь про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а также от вас я жду большой палец вверх и подписку на канал, если вы еще не подписаны. Ну и про колокольчик не забывайте. Ну а теперь присаживайтесь поудобней, и мы начинаем!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 Мы ведь не инженеры как-никак, а те, кто на них гоняют, ну или либуются. В остальном же машинка учитывает чисто все пожелания дрифтеров. Много-много разных наклеек, красивые диски, спортивный и внешний вид. В общем, классика. Сегодня мы уже говорили про Марк 2, а точнее упоминали эту культовую тачку. Пришло время показать вам ее во всей красе уже отдельно. Правда, я не думаю, что история Марка II вас как-то супер сильно удивит. Зато эта машинка совсем другое дело. Ее яркие колеса, эти токсичные и в то же время безумно приятные необычного цвета диски. То, как круто подобрали окраску вместе с надписями для машинки. Все сочетается просто на ура. Ставлю проекту пятерку с плюсом и шлю огромный лайк с респектом авторам за проделанную работу. Эти бессонные ночи определенно того стоили, согласны? Я могу ошибаться, но, по-моему, перед нами одна из относительно новых Toyota Super. В любом случае, судя по шильдику спереди, это точно Toyota, и она определенно очень стильно выглядит. Хоть я, по-любому, не являюсь заядлым фанатом всяких подобных ворвиглазных оттенков, эта композиция мне более чем зашла. Особенно понравились ярко-зеленые диски и такого же цвета окантовка по всему периметру. С этими элементами машинка заиграла новыми красками и буквально говорит своему владельцу. «Ну выведи меня на свет! Ну пожалуйста!» «Я так хочу удивить всех прохожих не только своими топовыми характеристиками, но и уникальным, восхитительным и красивым окрасом!» Что-то я подумал о том, что в выпуске сегодня совсем не было «Лексуса». А ведь эти машины являются очень даже желанными у целого ряда автолюбителей. Хоть мы и говорим об игрушечных машинках, обходить Лексус стороной все равно было бы неправильно. Как ни крути, тачка, рассчитанная в первую очередь на удобство, смогла стать подобным спортивным вариантом, который внешне не отличить от топовой гонки. Радиоуправляемая машинка белого цвета сохранила все свои главные характеристики и теперь идеально управляется. Помимо этого она здорово выглядит и благодаря белому цвету ее супер легко заметить в общем потоке или даже при игре под солнцем.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 Теперь речь пойдет о легендарной тачке, успех которой спокойно можно сравнивать с Toyota Mark II. Да, как многие уже поняли, это тоже Toyota, правда на сей раз Чайзер. Этот автомобиль имеет большую культовость для любителей тюнинга. Достигалось это за счет агрессивного внешнего вида и хорошей приспособленности двигателей к улучшению. Двигатели ставились легендарные. Ситуация здесь примерно такая же, как и с его кровным братом Toyota Mark II, которого я уже упоминал ранее. Несмотря на всю дурь, в салоне все равно комфортно, используются материалы хорошего качества. Также имеются все удобства, от электрорегулировок сидений и всего, что можно, до климат-контроля и аудиосистемы. Кто-то сейчас подумает, что все это ерунда. Но ведь вы и время, когда эта тачка выпускалась, учитывайте. По-моему, эта мини-версия Чайзера шикарно передает всю ту алдовую атмосферу. Согласны со мной? Кто-то кайфует и жаждет иметь в своей коллекции современную быструю тачку. Какой-нибудь седанчик, кабриолет или что-то вроде того. Но ведь люди даже не задумываются о том, что такой же крутой в плане дрифта машиной можно выбрать бус. Вы получите ровно такой же топовый аппарат для гонок, только он будет куда сильнее выделяться на общем фоне и заставлять соперников по заезду отвлекаться на этот потрясающий внешний вид. Особенно, если бус, как на этом видео, имеет такой потрясающий фиолетовый окрас. Как вам такая машинка, м? Хотели бы себе такую, не только как игрушку, но и в реальной жизни. Кто-то пытается сделать машинку максимально идеальной. Вышкребывает каждый болтик, каждый ее элемент, лишь бы тачка круто выглядела, блестела и привлекала новых фанатов. А эти ребята, авторы данного проекта, решили забить на все правила. Они наоборот сделали тачку предельно сломанной и внешне непривлекательной. И в чем парадокс? Получилось с точностью да наоборот. Машинка стала привлекать людей своим неординарным луком.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 Ну а это тот самый Nissan, о котором мечтают любители скоростей и дрифта. На самом деле, сегодня я уже показывал один Nissan GTR и специально сделал вид, что не знаю эту машину. Сделал вид, что это какой-то другой GTR. Ставьте лайк, если вы меня раскусили и уже написали что-то в комментариях. Безусловно, я знаю, что то был первый GTR в истории. Как его называют японцы Хакасука. А это уже одна из современных моделей. Ее название я вам не скажу. Но я и не думаю, что вы в этом вообще нуждаетесь. По-моему, работа просто топовая. На 10 баллов из 10. Никак иначе.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 Презентация спортивного седана BMW F10 M5 состоялась в начале июня 2011 года. Произошло это на автошоу в городе Франкфурт. С тех пор люди и их ажиотаж вокруг этой тачки ни на миг не угасают. Все до сих пор делают все, что в их силах, лишь бы прикоснуться к уже легендарной и значимой во всем автопроме машины. Даже если речь идет об игрушечной M5, внешний вид этой машинки стоит вашего внимания. Он вроде как простой, но в то же время совсем нет. На фронтальных крыльях имеются жабры, их предназначение, отвод из-под капота горячего воздуха, немцы придали внешним зеркалам аэродинамическую форму. Немецкие инженеры объяснили, что если интенсивно ездить 20 часов, зеркала просто вырываются из креплений. При предельных скоростях воздушный поток, идущий навстречу, оказывает на них запредельное давление. В этой тачке даже это было учтено. А еще я не говорил вам про многие другие остальные фишки. По габаритам BMW является среднеразмерным автомобилем. Этот игрушечный вариант тоже не отличается от собратьев, но все же его легкость и подкованность в плане дорожных фишек ставят эту модель слегка выше остальных. В целом, как и в реальной жизни, и в случае с BMW. Однако не только же на дрифт-тачках гонять и устраивать потрясающее шоу, верно? Есть также и авантюристы, способные превратить самый обыкновенный джип в потрясающую гонку, способную дать жару всем и каждому.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 Что по поводу этой игрушки можно сказать? Ну, она сделана просто восхитительно, каждый элемент куда ни глянь, ничего не коснись, все сделано просто на 10 баллов из 10, ставлю огромный лайк. Внешняя машинка мне тоже сильно зашла, по техническим данным к ней также нет нареканий, по сути если вам нравится этот внешний вид, я бы назвал эту модель идеальной. Ну а кто с этим будет спорить, м? что в ней не так? Вот напишите пожалуйста в комментарии.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 Я даже пытался приблизить значок марки как только мог, но этого все равно было недостаточно. Тем не менее, в целом пофиг, что это за модель. Главное то, как она выглядит и как стоит на дороге. А в этом к игрушке и быть нареканий не может. Все супер круто сделано и проработано. Восхитительная работа. Как говорит автор видео, перед нами Тойота Королла. Правда, я что-то совсем не припомню именно такого кузова у этого ряда машин. Максимум по фарам мне эта тачка напоминает второе поколение Королы, то, которое выпускалось с 1971 по 1974 года, но это ведь точно ею не является. В любом случае уже по традиции оставлю загадку вам, мои дорогие подписчики и зрители, а пока вы подсказываете, мы посмотрим машинку далее. А точнее то, как круто, легко и непринужденно она дрифтит на ровной поверхности. Ой, не знаю, хоть машинка и сделана в крайне примитивном, не вызывающем и для кого-то скучном окрасе, мне она нравится. Есть в ней изюминка, по-любому. Ну а это, наверное, одна из самых ярких мазд, которые я когда-либо видел. Что игрушечных, что нет. Среди совершенно любых. Сделали ее супер здорово. Крутые яркие золотые диски, розоватые кузов. Сочетание цветов просто на высшем уровне. Да и сам процесс езды ни на миллиметр не отстает. Напишите-ка в комментарии, вы бы ездили на такой? Или для вас это что-то слишком яркое и броское? Оставьте мнение под видео, будет интересно почитать. Бус сегодня у нас был, а значит пришло самое время показать вам еще кое-что прикольное. Кое-что такое, что лично у меня ассоциируется с детством, ведь именно в то время я играл в игры на PSP и гонял на таком пикапе. Да, вы уже поняли, о каком красавчике сейчас пойдет речь. Именно красавчике, так как первое, что при его виде бросается в глаза, так это... Э, а вы знаете, выделить что-то одно не так-то и просто. Дело в том, что у пикапа и подсветка очень крутая, неоновая, и необычный рисунок сзади, и в целом окрас какой-то приятный и стильный. Это запасное колесо сзади носит не только практический, но и современный стильный характер. В общем, это тот самый пикап, от которого сто процентов никто бы в жизни не отказался.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 То, как Мазда стоит в повороте, как легко и непринужденно она управляется. Интересно, а сколько времени эти ребята потратили на создание такой потрясающей тачки? Удивительно, как сильно она похожа на оригинал. У меня одного при близкой съемке машинки на пару секунд закрылась в голову мысль, что нам показывают настоящую, оригинальную Мазду, входящую в поворот. Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Вроде как перед нами теперь Ford Mustang GT, но в то же время именно такой окраски у него я не помню, хоть убейте. Вернее, не окраски, а стиля корпуса в целом. В любом случае, напишите в комментариях, что это за машинка. Ну а пока вы это делаете, я предлагаю заценить ее с разных сторон. У Мустанга красный довольно классический для этой тачки окрас. Широкие колеса, которые выпирают с разных сторон, а также множество продуманных и качественно сделанных деталек. Я про фары, про всякие ручки, дверки, стеклышки. Куда ни глянь, все сделано супер круто. И комар носу не подточит. А это какая-то очень красивая и интересная Тойота. Хотя что именно за марка перед нами, я так до конца и не понял.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 Если бы у компании Rockstar, той, которая выпускает игру GTA, была бы одна общая машина, она бы должна была выглядеть как-то так. Именно с подобным ярким и интересным принтом сбоку. В таком уникальном цвете и с такой необычной, но в то же время интересной и приятной формой. Даже говорить ничего особенно про нее не хочется. Вы просто видите все сами. Очень клевый проект. Согласны со мной? А это какая-то старенькая да удаленькая Мазда, получившая не фиолетовый окрас. Вот вы знаете, это тот самый случай, когда топовый внешний вид машины был получен исключительно из-за неординарной покраски. Люди придали машинке новый внешний вид и словно оживили ее. Точнее, омолодили лет так на 10-20 производства машин. Тем не менее, хоть внутренности никак авторы проекта не трогали, эта машинка и сегодня могла бы с ними дать жару любым современным гоночным тракам. Это точно.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 Она имеет яркие, приятные для глаз фары, превосходный окрас и идеальное соблюдение пропорций. Я вам больше скажу, я до сих пор понятия не имею, что за модель машины перед нами. При этом мне как-то совершенно пофиг. Главное, что машинка здорово смотрится как спереди, так и сзади, а еще внутри. Ну и естественно восхитительно управляется. Короче говоря, пушечка, а не машина. Я бы очень хотел себе такую же. Правда, в идеале полноразмерную, настоящую. Ну и игрушка, честно говоря, тоже сойдет.